Так, добрый день или вечер, кто слушает меня в какое время суток. Я Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, коуч. И сегодня речь пойдет о родительских ошибках в воспитании эмоционального интеллекта. Я как мать, как родитель сегодня буду говорить о своей ошибке, которую реально понимаю, что она была. И я точно знаю, что 99% из вас, которые меня слушают, тоже найдут у себя эти ошибки. И будьте, пожалуйста, внимательны, потому что будут серьезные вещи о эмоциональном интеллекте, восстановлении ребенка, о ДНК, через который продаются те или иные эмоции, вместе с ними болезни, привычки и так далее. Я редко выступаю с темой воспитания детей. Как бы я ни отталкивалась и отталкивала от себя эту тему, но я все равно выступаю, потому что и провожу иногда эфиры, потому что люди обращаются, и я точно знаю, что все проблемы из детства. Я точно знаю, что взрослые люди, которые обращаются, они прежде всего имеют хвост, который тянется из детства. И это эмоциональный интеллект. Итак, Жанна, 13 лет, написала мне в Инстаграме, в директ. Написала она мне вот о чем Сейчас у меня подростковый период. Я понимаю, что мне нужна помощь, но моей маме самой трудно. Мама сейчас занята своими проблемами, которые ей нужно разруливать с отцом, с деньгами. И вот она спрашивает, как мне выражать свои эмоции, чтобы не сливать на других чтобы справиться с ними и не заболеть. И вот отсюда, отсюда мы поем. Самая главная задача – это научить ребенка эмоции понимать. Самая главная задача – научить выражать эти эмоции, проговаривать, а не подавлять. В, в обучении ребенка важно научиться вместе с ребенком изучать в себе эти эмоции и их слышать так вот когда девушке будет уже 17-18 у нее будет комплекс комплекс зажатости Комплекс не раскрытых эмоций. Комплекс, который она не смогла вовремя с мамой проработать, с родителями. И он может выражаться в становлении ее с другими людьми, с мужчинами, с мальчиками в первую очередь. Это может проявляться в сухости матери, когда мать была суха, суха, некогда было ей заниматься. Отец может быть ответственным, но таким грубоватым, гневливым, но он очень хороший, правильный мужчина. Только он не умеет управлять свои эмоции. И мама, то есть его жена, мама ребенка, не училась и, естественно, она не смогла сама, не научилась сама и не смогла научить ребенка. Так вот. Здесь важно не переработать, не переиграть. Вы можете не обращать внимания на ребенка, а можете слишком включаться в эмоции и неправильно включаться. Вы можете говорить оценивающе и таким образом загоняя ребенка в и он будет стесняться проговаривать о том, что он чувствует. И в то же время вы можете не обращать внимания, и ребенок будет ощущать эту сухость, и это тоже психотравма. Поэтому я выражение своих эмоций вместо критики, которую мы делаем. Например, вы не говорите ребенку, что вот ты такая, рассекай, и там делайте какую-то оценку. Вы говорите мне больно я себя плохо ощущаю, мне неприятно и так далее. Тогда вы пишете от себя, тогда вы учитесь слышать эту эмоцию, тогда вы учитесь и ребенка учите, что вы не подавляете его, объясняя своей колокольник, какой он. Вы показываете свою «я» позицию, свое, свое «я» выражение. Когда ты со мной так говоришь, мне больно. Когда ты ведешь так машину, мне страшно. Когда ты не приходишь вовремя домой, как мы договорились, мне обидно. Понимаете? Это разные вещи. Дальше. Когда мама сама серая мышка, она терпит, допустим, грубость отца, это тоже передается детям. Она боится, а девочка смотрит на это все и она не понимает, что ты такая за любовь. Что ты за любовь такая. Хотя ей говорят, что мы тебя любим, я тебя люблю. так вот вырастает такая девочка зажатой закомплексованной и она хочет любви она встречает как правило мужчину который приголубит ее но часто это не те понимаете он приголубит потому что папа не умел приголубить а мама не знала как это сделать. И тогда девочка встречает такого мужчину, который приголубит, и она потом страдает. Потому что приголубить, как вы понимаете, можно по-разному. Поэтому задача родителей научиться самим и научить своих детей эмоцию слышать и понимать. Потому что эмоции есть позитивные, которые нужно отслеживать и усиливать. А негативные эмоции это те эмоции, которые нужно уменьшить ее накал, ее высоту, нейтрализовать и направить ее в нужное русло. например, если у вас гнев, то направьте гнев на себя, на свой страх. Да что, в конце концов, я вот это сейчас, а ну-ка быстро собралась! Да, может такое быть. А вместо этого люди говорят, что я не такая, я жду я жалость вызывает. Да? Так вот, когда ты сам науча, научишься понимать и слышать эти эмоции, ты, естественно, сможешь научить ребенка. И это поможет адаптироваться в социуме, это поможет разбираться в эмоциях других людей, это поможет управлять своей реальностью и понимать а что думают и что чувствуют другие люди. То есть вы понимаете, что это ресурсный человек, он умеет управлять собой и другими. Когда нужно учать, обучать детей управлять своими эмоциями? По крайней мере, понимать их. 4-5 лет. Если вы в этом возрасте ребенка учите понимать свои эмоции, есть э, надежда на то, что к пубертантному первому периоду, когда наступает гормональный сдвиг, да, вы знаете, есть там периоды подростковые, когда очень тяжело гормончики бьют, эмоции, и тогда ребенок двери хлопает, орет, кричит, да, вы это знаете. Так вот есть несколько этапов, четыре этапа работы с эмоциями. Первое – это распознавание эмоций. и чувств своих, надо распознавать их. Нужно учиться чувствовать их, контактировать с этими эмоциями. Я чуть позже дальше покажу, как. И управление этими эмоциями, то есть направ направить их в нужное русло, потому что нет эмоций плохих, нет эмоций хороших. Они все нужны для чего-то. понимаете когда мы понимаем их, мы можем их пере как электростанция, она перерабатывает э, и потом выдает 220, да? Если надо, там, 120, там, сколько, да? Вот так же мы здесь, этой энергией надо учиться управлять. Так вот, как раз вот это инвестирование, то есть э, нужное направление вести эти эмоции, это четвертый пункт. Где-то надо и утилизировать, где надо уменьшить, где надо усилить. Поэтому многие взрослые сами не осознают и не понимают, их никто не учил, поэтому мы передаем это дальше детям. Именно поэтому нами управляют на наших эмоциях, потому что люди не, не обладают эмоциональным интеллектом, поэтому нами управляют средства массовой информации, зомбирующие всевозможные пропагандисты и так далее. Поэтому когда люди умеют рассматривать, разглядывать, каких эмоций, какие эмоции у них есть, тогда они начинают осознавать эти эмоции. Вот прямо сейчас делайте такую практику. Вот прям поставьте на стоп и напишите, не отрываясь, какие эмоции вы знаете. Прямо, прямо словарь эмоций, какие эмоции вы знаете. А потом, ну вот тест себе сделайте, такую проверку, а потом закроете и погуглите, какие эмоции есть. И поймете, каких эмоций у вас не хватает. Поэтому палитра эмоций, разных эмоций, должна присутствовать у каждого человека, потому что в этом наше богатство. Следующая практика, которую я бы вам дала, вот любую эмоцию. Поиграем с любыми эмоциями. Как чувствуете чувствуется та или иная эмоция? Например, эмоция грусти. И прислушайтесь к себе. Эмоции радости. И прислушайтесь к телу. Эмоция гнева. И, там, да? и вам нужно каждую эмоцию, которую вы пишете, прислушаться к ней. В этот момент, когда вы будете вспоминать свои эмоции, вам в памяти будут всплывать те или иные картинки, потому что эмоции этой вам важны. Уже были когда-то, раз ваше тело помнит. Угу. Дальше, как с ребенком можно выстраивать, нарабатывать эти эмоции? Берете карточки уже тех эмоций, которых вы выписали, которые вы уже знаете, и учите у ребенка по картинкам, по карточкам вызывать понимание этих эмоций. И вот эти эмоции, которые вы сами нашли, узнали, вам нужно теперь учиться у ребенка. И ребенок будет понимать, что эта картинка связана с этой эмоцией, это состояние, с этой, с этой, с этой. И когда ребенок будет отличать, что обозначает та или другая эмоция, он будет осознавать их, и он будет отслеживать, и тогда сможет управлять этими эмоциями. Например, стыд, вина – это те эмоции, которые нужно научиться у ребенка вместе с ним отслеживать и делать так, чтобы этих эмоций у него не было. То есть объяснять, что стыд – это тяжелая, дестабилизирующая эмоция, деструктивная эмоция, чувство вины. Ни в коем случае у детей это не развивать, а мы очень часто это делаем. Мы родители, и я как психотерапевт и мои коллеги постоянно связываемся, сталкиваемся с тем, что люди не могут достигать чего-то, имея ум, образование, кучу других ресурсов, потому что внутри сидит вот такая проблема с такой эмоцией, стыда или чувство вины. Дальше. Любическая система, кора большого, больших полушарий мозга только настраивается у ребенка, начинает отслеживать где-то к 14 годам. Поэтому, когда вы постепенно учите его там, ходить, разговаривать, еще что-то делать, то же самое это касается и эмоций. Я хочу сказать вам, мои дорогие, уважаемые родители, что благодаря эмоциональному интеллекту ваши дети будут богаты, успешны, здоровы и счастливы. Потому что сколько бы ни было у них образования и всяких классных там других ресурсов, без умения э, коммуницировать, без умения обладать этими эмоциями, он никуда не продвинется. Потому что эмоциональный интеллект это выше сегодня, чем э, интеллект э, ума. И вместе с ребенком вы учитесь, а что ты сейчас чувствуешь, глядя на вот эту эмоцию. И ребенок фокусируется и прислушивается, он вам рассказывает. И любую эмоцию нужно научить ребенка принимать. Да, это моя эмоция, я ее принимаю, она моя эмоция, она мне для того, для того, для того. А когда вы уже научите ребенка понимать эти эмоции, то вы, конечно же, научите его и управлять. И через дыхание, и через разные другие практики, которые будете сами обучаться. Дальше. Часто говорим мы, ой, ты неадекватный, ты не... неадекватная реакция. Нет у ребенка еще адекватной реакции, потому что у него еще не развиты лобные доли, лимбической системы для управления этими эмоциями. И нельзя этого, и не надо этого говорить ему. Этому нужно обучаться самим и ребенка обучать. Поэтому любую другую эмоцию, которая у вас появляется, с ней нужно работать и уметь правильно направить. Например, у ребенка эмоция страха. Нужно научиться делать диссоциированные практики, то есть смотреть на, эту, на этот страх, и взрослому это хорошо, и маленькому ребенку, и большому. Надо научиться входить в этот страх диссоциированно. Не ассоциированно, а диссоциированно. Это отдельная практика. Я буду давать ее на своем курсе. И наука доказывает, что исследователи показали, как это классно работает. То есть уменьшается степень нагрузки, уменьшается эмоциональный накал, и человек легче приносит эту эмоцию, и легче приносит этот страх. Когда он видит себя со стороны, наблюдает за собой, как будто бы вот это не я, а вот, а вот я со стороны, как в кино. Это очень крутая практика. И тогда... Вот эти диссоци... множественные диссоциации, которые мы учимся делать на практиках, помогают э, здорово управлять э, нашими эмоциями. А когда ребенок не научился разбираться в этих эмоциях, когда он не научился понимать свои состояния, что они обозначают и куда они ведут, поэтому разрядкой в виде импульсивности э, мы ее и видим. Понимаете? Поэтому ребенку нужно научиться понимать распознавать и направлять ее в нужное русло, эту эмоцию, чтобы он понимал, что это за эмоция, куда она ведет, что она принесет, если это будет сейчас так эмоционально, так будет себя вести. И не критиковать нужно, а научиться вместе с ним их распознавать и вести в нужное направление. Поэтому к 13-14 годам, если родители пропустили не занимались ними эмоциями у него ребенка не сформулирован набор убеждений который управляет полностью его эмоциями убеждению управляет все и эти убеждения э, простраиваются вместе с э, в процессе работы с эмоциями э, потому что у ребенка нет мотивации к его никто не научил, чего он хочет, зачем его убили на корню его мечты, его желания. А вот мы пытаемся через страх на детей влиять, а здесь не получится. Мы вызываем какой-то страх у них, мотивацию от, и на самом деле ребенок все равно будет делать в противном случае. Поэтому эмоциональные срывы, психические срывы, заболевания разные, аутизмы разные, разные, разные, разные, разные, другие заболевания, которые есть у детей и взрослых. Дальше. Раньше обучение эмоциональному интеллекту шло через книги, фильмы, где мы могли вместе с героями переживать ту или иную эмоцию. И там учили анализу этих состояний. И мы вместе переживали с героями. Сейчас книги ребята наши читают мало. В игры, которые сейчас есть, я не говорю, что это плохо, это здорово, это правильно, развивается хорошо, подвижность нервных процессов, но читать книжки – это необходимо. Поэтому в играх, которые сейчас есть у детей, больше... Работают с негативными эмоциями. Вы знаете, игры, сегодняшние интернет-игры, это больше негативные эмоции. Поэтому э, родители, когда играют с детьми, не ленятся, они сами обучаются, и детей учат. Так, по диссоциации сказала... Итак, подводим итог. Для того, чтобы эмоции нами были поняты, их нужно учиться понимать и распознавать. Дальше, когда мы видим какая-то эмоция, мы ее умучимся ослаблять, утилизировать и дальше направлять туда, где она лучше подойдет. Потому что это энергия. И если вы хотите, чтобы ребенок был вами управляем то это не значит, что вам нужно на него давить, страшить, не реагировать. Важно научиться заявлять о том, чего вы хотите. Говорить о том, что мне больно, когда ты так делаешь, мне неприятно, мне страшно и так далее. Я концепция. Когда же вы контролируете, упрекаете, не обращаете внимания, вырастает нервное существо и тогда психологом, психотерапевтом и не дай бог психиатром вы платите деньгами и поставляете туда клиентов под этим видео будет ссылка на личную консультацию, кто захочет и будет ссылка на Ближайшие материалы, которые будут по эмоциональному интеллекту. Всех вам благ и будьте здоровы!